Здравствуйте! С вами инструмент-центр. Сегодня у нас в диабзоре набор инструмента от компании Kingroy 0.99 mda на 99 предметов. Kingroy выпускает профессиональный инструмент с хорошими отзывами покупателей. Инструмент выпускается на острове Тайвань. Начнем с упаковки. В данном видеообзоре у нас уже обновленная линейка «Кенгрой». То есть, они поменяли трещотки на рукоятки, трещоточные на трещотках. То есть, уже идут не черные, а синий-черный, синий-черный цвет. И упаковочная коробка также изменена. именно цветовое решение и надписи на упаковке. Так, что важно указывает производитель это гарантия 1 год на инструмент, хромбонадевая сталь, материозготовление, надпись появилась здесь Germany STD, комплектация набора указывается, made Taiwan, трещотки 72 зуба мелкий шаг. ну и с обратной стороны также комплектация указывается, только уже на русском языке. Так, и начнем мы с трещоток. В наборе две трещотки, по два рабочих квадрата. Одна четвертая дюйма, маленькая трещотка, и одна вторая дюйма, большая трещотка. Размеры большой трещотки под одну вторую, 260 мм, маленькая трещотка под одну четвертую дюйма, 150 мм. 72 зуба, мелкий шаг трещоток. Есть реверс, переключение, быстрый сброс, фиксация головки. Трещотка разборная, то есть механизм внутри можно заменить или смазать. Рукоятка здесь комбинированная, резина пластик, но черные ставки резина, но здесь как бы не, не резина, в прямом смысле, а обрезиненный пластик, то есть ставки из обрезенного пластика. Кенгрой надпись на самой рукоятке пластиковой и на металле кенгрой, кромбонадивая сталь. Все то же самое на маленькой трещотке. Клещи для присовки резки кабелей, опрессовки штекеров и наконечников. Также снятие изоляции. Длина 220 мм. Ручки пластиковые. Так, две стычные головки. 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Два удлинителя под 1,4 дюйма у нас один удлинитель 75 мм. И под 1,2 дюйма у нас также один удлинитель 125 мм. Удлинитель 250 мм на наборе нету По одному удлинителю на каждую трещу. Два кардана. 1 четвертая и одна вторая дюйма. Скреплены металлическими вставками. Есть карданы на винтах, есть на заклепках, есть просто металлические вставки. Тестер автомобильный 6,24 вольта. Молоток деревянной ручкой 300 граммовый, длина 300 миллиметров. Набор бит пластикового держателя. Общее количество бит 14 штук. Есть биты торкс, шлицевые, крестовые. Так, торкс, шлицевые, крестовые. Применяются они с переходником. То есть сюда вставляете нужную биту и применяете ли с трещоткой, или с отверточной рукояткой. Тверточная рукоятка. Такая отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка пластик есть представительный квадрат сверху. Сюда можно подсоединять трещотку. В данном наборе только трещотку, потому что если есть Т-образный вороток, сюда можно еще подставлять Т-образный вороток. Вставляете переходник и сюда уже нужную биту. И получаете отвертку. Также данную отверточную рукоятку вы можете использовать головками под 1,4 дюйма. Так, далее набор стикеров. Набор небольшой Г-образных ключей шестигранных три ключа. Так, теперь головки. В наборе шестигранный профиль головок. Головок длинных здесь всего 5 штук под квадрат 1,4 дюйма. Размер 10, 9, 8, 7 и 6. Это длинные. И головки у нас идут шестигранные и короткие. Под 1,4 дюйма у нас 10 головок. Самая маленькая. Так, самая маленькая у нас на 4 мм. Самая большая на 13 Это под 1,4. И под 1,2 дюйма у нас 13 головок. Самая маленькая идет на 10 из граней самая большая 32 миллиметра вес головки 32 миллиметра составляет 220 грамм ну и особенность голова кенгрой видите синяя полоска посередине с надписью кенгрой хром сталь также на металле хром сталь указана маркировка 32 миллиметра и логотип кенгрой Так, верхняя крышка. Набор комбинированных ключей. 8 ключей комбинированных в размеры 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19. 19 на самый большой. Отвертки. 5 отверток. Одна большая крестовая. Так, наконечники проверим. Да, наконечники налогниченные. Это крестовая большая. Две отвертки средние. Шлицевая и крестовая. И две маленькие шлицевая и крестовая. Рукоятки и обрезенный пластик. Пассатижа длина 190 мм, ручки пластиковые и клещи переставные, длина 240 мм. Гарантия на инструмент TENGRO оставляет один год. Только гарантии нет на битые. Биты это расходный материал. То есть ни один производитель на них не дает гарантию. Кейс пластиковый и синего цвета. Состоит у двух частей, из двух крышек. Соединяет широкая пластиковая зависа. Металлические замки. С надписью King Кстати, замки съемные. Ну, инструмент хорошо держится. Единственное, что защелкивать и до конца. Теперь по габаритам самого кейса. Вес набора составляет 7,6 килограммов. Запирание на электрический для переноски есть в ней есть отверстие для того чтобы можно было закрыть на замок набора чтобы никто не брал кроме вас инструмент ширина кейса 47 сантиметров длина 37 сантиметров высота 8 с половиной сантиметров логотип кенгроя оранжевого цвета на верхней крышке за подписку на канал за оставленный лайк или комментарий вы получаете дополнительную скидку у нас в магазине при заказе. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. До свидания.